Привет всем! С вами снова интернет-магазин Водолей. И сегодня мы поговорим о насосном оборудовании Grundfos. Сегодня у нас насос дренажный для откачки воды КПЦ-300А. Эта модель появилась в прошлом году, в 2016, и поступила на рынок ну, в начале 2017 года. с этими моделями КПЦ вышел на сегмент бюджетных насосов для дренажа из полимерных материалов. Что же этот насос из себя представляет? То есть крайне небольшой по габаритам, но относительно габаритов не такой существенный по весу насосик. То есть вес его 4,5 килограмма. На эти габариты это очень неплохой вес. Мощность этого насоса составила 350 ватт. При этом он дает 6,8 метра напора и максимальную производительность для этого насоса очень хорошую. 13 метров кубических в час при подъеме на 1,7 метра. То есть, в принципе, мы от этого малыша можем получить, ну, к примеру, с, метр, с 4,5 метров он дает 6 кубов. С 4 метров 7,5 метров кубических в час. Для такого насоса и такой мощности это отличнейший результат. Что же у нас здесь? Материал Нарил, основные части корпус двигателя, вал, нержавеющая сталь. Выход на насосе 1 дюйм резьба наружная, сюда можно шланг ставить с внутренним э, пропускным отверстием от, ну, 30-32 мм, лучше всего. В старшей модели КПЦ, которая идет у нас 600А, с дю, дюйм четвертью резьба. Э, кабель 10 метров, в комплекте с насосом идет поплавок-лягушка для контроля уровня воды. Расстояние приямка, в котором размещается насос КПЦ-300А, должно быть не менее 400 мм для того, чтобы лягушка могла работать без варианта застрять на стенке. Глубина ямке не менее опять же, 400 мм должна быть. Пропускное отверстие у этого насоса составляет проходимость частиц до 10 мм. Это касается как модели 300А, так и модели 600А что же вообще значит буква А это наличие поплавка как обычная маркировка для всех насосов Грунфос если М, то это без поплавка но на территории Республики Беларусь такие насосы не поставляются они идут только с поплавком модель получилась очень интересная тем, что цена у нее вышла чуть-чуть дороже бюджетных китайских или европейских аналогов по габаритам очень небольшая то есть диаметр вот насоса порядка 18, пролезет практически в любое отверстие, которым нужно откачать воду. Трос крепится за ручку специально для переноски. Это у нас здесь пусковой конденсатор, так красиво обыгран, чтобы уменьшить рабочую часть ну, капсулы для двигателя. Так что это будет хорошим приобретением для домашнего хозяйства, если вам нужен надежный, качественный насос. Он получил стандартную гарантию компании Грунтфос 2 года. На сие произведения Производятся они только на территории Китая Но под непосредственным контролем Компании Грунфос Что гарантирует качество На уровне всех остальных продуктов Так что советую вам обратить внимание На эту модель Грунфос КПЦ 300А Для домашнего или бытового пользования С вами был интернет-магазин Водолей Насос Грунфос Всего доброго, до свидания